Да, снимаю потихонечку. Давай, где станешь эти? Зачем? на фоне почему нет... Здравствуйте! Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я Данилиус, Данилиус, Либириус да ой <сélak> ой Пашечка снимай Объективы, штативчики Штативчики, объективчики, <Да>, я, да, да, я не могу да. выиграть Бля, у меня как фокусировку сделать? А я не знаю разбирать Бля, я настроил, ты настроил? Я... Посмотри да? вот этот у вас Я не буду. Ты меня снимаешь? Я могу приблизить. Нет, Все, боже, прощай, камеру? Да, да, да, я этот. Оператор, оператором магистр. Угораем с оператором, магистр. Да. Спомнил, что я прошел на 100% 10% инсайд еще. А, инсайд классный Ну лимба мне слишком лень проходить на да? 10%. Бля, у меня тебя не покосировывает. Ты не человек, блядь. А у вас вс, коссировка есть. Лимба классный класный. Лимбо слишком лень проходить. А я хочу Лорилай пройти на 100% Лимба там на 100% чтобы пройти. Там надо какие-то пройти закупки в то время. А я хочу пройти на 100% в Dark Souls. Удачи! За рассветы! Добрый день, дорогие родители, уважаемые педагоги и наши замечательные выпускники. Мы начинаем торжественную церемонию, посвященную вручению аттестатов выпускникам 9 класса. Сегодня юноши и девушки 9 класса получат первый в своей жизни серьезный документ которая откроет нам дорогу в самостоятельную, Знаете, взрослую жизнь. Девять лет назад вы пришли в школу с широко раскрытыми глазами, ожидая чуда. Девять лет назад первый звонок собрал вас вместе в нашей школе и позвал в дорогу. Ожидали чуда. Дорога была нелегкой, с ухабами и резкими поворотами, но самое страшное испытание – это экзамены. И у они у уже позади. И учителей-предметников Говорим вам спасибо За ваших детей Потому что ваши Мы дети принес, Самые лучшие Самые хорошие Самые умные И самые-самые-самые Потому что Это ваши дети И наши дети Мы их очень любим Вам желаю, уважаемые родители Всегда поддерживать своих детей Здоровья, а самое главное, семейного благополучия. Мы начинаем вручение аттестатов. Какой-то... Какой-то, блин... и она этих немпоров не снимает Серко, Данил Света, давай все ко мне в камеру Саша. смотрят я не фотограф потому что ты оператор оператор маргенштерна понимаешь известная личность яченко андрей что на фото да то что нажимать на фото так, фотограф давай. Да, да, да. Диме аттестат не, не дали Диме правильно, потому что, типа... Типа... Ещё какие-то награды оказывают. Почему потому что не mi? дали аттестат. Ну, потому что он... Ещё это, это... Оценки нет, неизвестны. Это мы дали аттестат, потому что у некоторых э, нету... Аттестат, например, информации, когда... Ваши с... аттестат... Диме сверху немного. А все... Я с Really сколько раз мы на ней выиграли? Сколько раз мы на ней поиграем? Значит, башку в парк Новостная лента? Бладное место на ум. Нет, не Это я. Да, вижу себя как я накатился до такой жизни да, сфоткайте сфоткайте поприближай я не буду ее Ладно, всем, всем пока. Пока. пока. Вот закончилось. Да, много раз. А, ну, да. Давай тут Пошлите в розовь, девочки. В, розовь. А, что что в розовь? Розовь. Да. Девочки, идите в розовь, а? Пошлите в розовь, Пошлите в Сейчас, подарите мне. Все. В общем, сходили, получили аттестатик. Всем спасибо за просмотр такого видео скучного. Вот. Если вы смотрите на ютубе, поставьте лайк. Если смотрите вк, поставьте сердечко. Если смотрите в Инстаграме, тоже сердечко поставьте. Да. Вот. Все, всем пока.